Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог и преподаватель Бадзи. Сегодня я хочу познакомить вас с по-настоящему уникальным методом чтения карты Бадзи, который дает массу дополнительной, очень ценной информации и для описания психологического портрета человека, и для составления прогнозов, и даже для коррекции гороскопа. Просто незаменимый инструмент для практикующего астролога. Его уникальность и в том, что он дает возможность прикоснуться и почерпнуть древнейшие знания обо всех жизненно важных процессах, происходящих на Земле. Знания, которые в зашифрованном виде хранятся в таинственной древней книге, которая называется «Книга перемен» или по-китайски «Идзинь». Многие из этих знаний до сих пор остаются загадкой. Так, например, ученые со всех стран мира бьются – но так и не могут до конца разгадать код ДНК человека, который спрятан, считается, что спрятан в гексаграммах книги. Поэтому не зря, наверное, существует мнение, что книгу «Перемен» передали древним людям, представители более развитой, вполне возможно, даже инопланетной цивилизации. Книга составлена из 64 графических символов, гексограмм, каждая со своим номером и названием, в которых, как в компьютерных файлах, прописаны самые разные сценарии жизненной ситуации и их развития. У гексограмм очень интересные названия – сияние, двойная ловушка, большая мощь, бегство, странствие, изобилие и так далее. Гексограммы акцентируют внимание на характере человека, его образе жизни, на жизненных обстоятельствах, взаимоотношениях, вопросах любви и брака, грядущих благоприятных и неблагоприятных переменах, занятиях, карьера, материальное положение и так далее. Но это еще не все. Главное, гексограммы подскажут, как действовать, как э, изменить себя, свои привычки и мысли, на чем сконцентрироваться, чтобы максимально безопасно пережить черную полосу э, от благоприятного периода, получить только бонусы. Очень интересно, согласитесь. Но причем здесь бацы? спросите вы, как можно совместить бацы и книгу перемен? Все очень просто. Связь здесь самая прямая. Китайский календарь, все годы, месяцы, дни и часы, обозначены через 10 небесных стволов, 12 земных ветвей, были построены как раз на основе этой самой книги. И по построению этого календаря каждому столпу соответствует своя гексограмма. Все очень просто. Откроем нужный символ и читаем его интерпретацию. Поверьте, это очень увлекательно, и если у вас есть склонность к образному мышлению, то вы с удовольствием будете разгадывать эти ребусы и постепенно пробираться к сути вещей, снимая один слой информации за другим. При этом никаких сомнений по поводу полезности и неполезности элементов, структуры, слияний, столкновений, всего того, что мы обычно с вами учитываем при анализе, здесь нет. Этот метод прекрасно работает как самостоятельно, но может, конечно же, использоваться и как дополнительный вместе с традиционным чтением карты. Поэтому подойдет как новичкам, так и опытным консультантам бадзе. Давайте посмотрим на примерах, самый поверхностный слой анализа, только по одному названию и символу гексограммы. Например, гексограмма номер 38. Она называется «Разлад» или «Противостояние». Ее образ – это люди, идущие в разные стороны. В Бадзе ей соответствует столб деревянного дракона не самая гармоничная прямо скажем гексограмма которая говорит о том что в жизни человека обязательно будут какие-то препятствия он столкнется с ситуацией, когда он будет выступать против чужих мнений или действий и причиной этого могут быть как окружающие люди так и он сам сам создаст конфликтную ситуацию которая может иметь самые неприятные последствия если заранее не знать об этом и не применять какие-то нужные меры и вот яркие представления Представитель этого столпа будет, если смотреть по столпу дня этой гексаграммы Ирина Хакамада, женщина-самурай, как она сама себя называет. Ирина много лет жила политической жизнью страны, выступала от оппозиционного блока «Союз правых сил» и даже участвовала в президентских выборах. Политика сделала ее закаленной и стойкой, и она только выиграла от своей борьбы, потому что, во-первых, действовала открыто, во-вторых, цели перед собой ставила благородные. Главными ценностями ее партии провозглашался человек, его права и свободы, поэтому и ситуация противостояния, заложенная в карте Ирины, носила скорее все-таки конструктивный характер и проигрывалась по позитивному сценарию. А вот в жизни известного всем Сергея Мавроди, который тоже родился в день деревянного дракона, все было совсем по-другому. Вспомните, какой разлад, какого масштаба он внес в наше общество, организовав финансовую пирамиду МММ. Он обокрал и обманул много миллионов людей вытащив у них деньги, он изначально пошел по теневой стороне, через войну. Причем заранее, в общем-то, проигрышную, потому что это была самая настоящая афера. Это был негативный сценарий развития гексограммы. И мы знаем, каким печальным последствиям он его, в конце концов, привел. Поэтому, если в вашей карте есть толп деревянного дракона, или он пришел по такту и уже стал проявлять предпосылки к разладу в семье или с коллегами, то будет лучше, если вы осознанно уйдете от любых разногласий. И постараетесь восстановить гармонию даже вот в самых незначительных вопросах. Гексограмма предупреждает, что для деревянного дракона это важно, поэтому будьте внимательны. Я показала вам работу этого метода только в самом первичном первом таком приближении поверхностном в следующем видео я расскажу например карта Леонида Агутина, как можно через Идзинь прогнозировать благоприятный период роста и творческих свершений. А на сегодня это все. Напишите нам, если вам интересна эта методика, хотели бы вы пройти обучение, получить четкое руководство, как улучшить свою жизнь, как нужно действовать в тот или иной период, чтобы достойно пройти этот период, справиться с несгодами, выйти на новый уровень своего